вы абсолютно правильно угадали, сегодня день рождения у Тимочки Белорусских. Малыш, с днем рождения тебя из Казани! У -у -у. Не забудь -ка, твой любимый цветок, Воздушный поцелуй, он станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, Что любить могут одни девчонки. Девчонки, yeah. не одни девчонки И мальчишки тоже Не забудь как твой любимый цветок Воздушный поцелуй станет самым горьким Ты любишь говорить, что я тебя не люблю Что любить могут одни девчонки Не забудь как твой любимый цветок Воздушный поцелуй он станет самым Горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могу?